Есть люди, которые делятся на два типа. Одни mm -hmm. вот, говорят, только не хрусти, вот все, что угодно делать, только не хрусти. А есть другие, которым вот, хлебные горми, да, что-нибудь там хрустный, да? Нормально? Ну вот это вот, вот, масло ну, вот, на самом деле, внизу. завидует. видишь? Mm -hmm. И вот так вот. Не держи, не держи, мы его отпускаем, отпускаем, отпускаем. О, хорошо. ноги сломаются что-то наоборот все чинится встает на место опускай ну-ка прямой, прямой. О, хорошо Я говорю, мама, коллега, не ходите. Знаешь, мне женщины слышат за то, что обычно мужчины получают по мозге. За руку прикладся. За руку прикладся, да. Погладить по Так что, если вам это надо, все ко мне бегом в очередь. Девушкам скидка.